Хорошо. Хорошо ходит тут и зигует на на карьере карликовый зигер что ваня как тебе карелия давай рассказывай как тебе карелия давай давай как тебе карелия бля не наливается а вот что да главная проблема да. потому что надо меньше спать ну, да. меньше спать надо да, понял? Вот, посмотри на нее. Она мало спит много пьет. Посмотри на себя. Тебе походу мало. Да, много. Больше не наливать. Солнышко четкое. Не видно. Где оно? Глаза. Ослеп. Глаза. Тут уже вот шашлычки постоянные. Майские. И у меня голова закружится. Не нормально. Ну что, не слышу. Что еще? Что тебе еще понравилось здесь? Бля, да хуй за. Все нормально. Что, что все понравилось? Я говорю, нормально. что что понравилось, говорю. Ты что тут нормально? Еще расскажешь нормально, и я тебя ударю. <сих> что тебе понравилось, давай рассказывай. Бля. Где видел, где где был, что видел? Набережная. красивая. красивая. <сих> все. Что, что там запомнил хотя бы? <сих> Ухо, фуха. Фухо, да. То есть ты тут будешь. Давай, рассказывай, а он перечисляй, а он будет тебе рассказывать, что понравилось, Давай. Да, да я бы б... здесь нравится. Не нравится ничего? Да, а. Нравится. Давай продолжай, говори, говори, говори, да. говори. Вот такие вот скучные питерские люди здесь тусуются. Представляете, каково мне приехать и здесь и вот и вот тухнуть вот с такими вот людишками. Я а, а, так я и говорю с такими питерскими. Папа -папа каком на месте корелка, ну вот посмотрите, ну ну я как залезла, как залезла, так и слезай. Давай, Ваня, туда вместе. Давай, что, рассказывай, что тебе понравилось? Интервью сейчас. Давай. Давай, еще раз, дубль, дубль три, давай. Я пишу на диктофон. Все, все, клапаш пойдет. Ладно, я буду тебя еще больше снимать Стой, камера там. Да, да, да. вот. Там, давай. Давай. давай. Говори. Я поддержка. Ну. No. Блин, да я не знаю, что. Я не хочу Так я тебя не фоткаю. Кто тебя фоткается? Ну, в не видел конечно. Не видив геничный. Да. Давай. Я как могу ты приедешь и сюда. Ну, если будет наливать, то еду. Ну, сейчас с этим еще разберемся. Давай, рассказывай пока трезвый, чтобы было на память, чтобы потом только пьяные видео будут. Если будут наливать, то приедут. Поэтому не здесь так часто и бывает, да? <сíck> <сíck> да!